на середину июля совсем скоро появится такой сервис, он называется Cryptonoid. Это здесь топ-аналитика, топ-сигналы, и э, давайте я вам расскажу и покажу, как это будет выглядеть. То есть аналитика, которая изменит твою жизнь. То есть здесь есть бот для торговли по сигналу. То есть мы подключили уже сюда больше 102 бирж и э, 65 приватных источников сигналов. То есть что такое сигналы? Всегда еще есть такие сервисы, где говорят, вот вы подпишитесь, платите сумму X, и вы будете вовремя получать э, сигналы, в какой, в какую криптовалюту купить и когда ее продать это все очень круто и это очень круто но не круто то что вы не знаете что вы покупаете то есть рекламу делать или там красивые сайты создавать люди-то умеют а вот а мы вот сейчас вот тестируем то есть мы например уже нарвались я вам сейчас покажу три теста хороших один тест я, я просто попросил, но мы просто физически не успели его включить. А, так вот там сигнал, канал, ой, как все круто, и третий десятый стоит столько-то. Мы его протестировали за последние три месяца, и он работает реально в минус. Откуда люди знают, когда платят? Не знаю. Для этого нужны вот такие аналитические сайты. А, этот сайт, а, здесь дизайнер очень мощный, то есть это дизайнер разрабатывал логотип NASA, чтобы вы понимали, да. Что здесь есть? Здесь есть аналитика по а, вот разным каналам. Эти, эти, пока не обращайте внимания, это просто дизайн, да, то есть это не сайт, я вам показываю. Здесь это просто как от балды сюда приклеено. И вы можете видеть, насколько профитабельный какой канал, за какой промежуток времени, сколько он давал сигналов, сколько из них ушло в плюс, сколько из них ушло в минус. Также вы сможете отслеживать топ-сигналы, то есть, например, какой-то сигнал дали там на 78% и это был топовый сигнал. Какой-то сигнал дал, там, например, на 65. И здесь, опять же, рейтинг сигналов должен быть. Здесь есть, понятно, что разные тарифы. То есть, есть также тариф бесплатный, то есть, мечтатель. То есть, человек, который хотя бы может уже подкрепить сюда. Кстати, здесь есть аналитик развития вашего криптопортфеля. Вы можете через API-ключи подключить свои биржи, где вы уже торгуете. И вы можете видеть, как развивается ваш портфель на всех биржах в одном месте. Даже это крайне удобно. Тарифы, конечно, здесь есть разные, в зависимости от того, кто сколько торгует, то есть, допустим, если человек, который торгует до 1000 долларов, понятно, у него будут другие условия, чем тот человек, который торгует от 10 тысяч долларов, да? то есть, соответственно, от этого будут идти цены. Цифры вы видите, они примерно будут в этом размере, да? то есть, а почему, я вам сейчас покажу на аналитике, давайте я вам еще покажу кое-что. Здесь будет а, а, разноязычный, то есть первоначальный будет английский, русский, а следующим а, этапом это испанский. Авторизация крайне удобная, простая, то есть она выглядит так. Это регистрация, то есть регистрация тоже идет очень простая. Это все, причем будет идти по реферальной программе а, через сообщество визи-бизнес а, комьюнити. А, да, то есть, ну, понятно, это будет отдельный сайт, который продает, но у участников сообщества будет скидка. То есть реально будет скидки дешевле, то есть людям э, через вас будет купить дешевле, чем нежели покупать напрямую на э, сайте. Вы можете устанавливать пароли здесь, то есть вы можете выбрать себе пакет, оплатить его какой-то криптовалютой, биткоин, эфириум дэш, например. Э, вы можете восстанавливать свой доступ. Вот так вот выглядит аналитика этих каналов, то есть увидите сколько процентов, количество подписчиков, сколько сигналов, какие сигналы были положительные, количество, то есть самый доходный сигнал, то есть вы будете видеть, да, то есть сигналы за неделю, ну, в общем, все, что с этим связано. То есть здесь действительно очень удобная аналитика, то есть вы можете каждый из каналов еще отдельно разбирать, анализировать это все, изучать, ну и все, что с этим связано. Я думаю, уже по дизайну понятно, что Сервис готовится на самом высоком уровне, который сейчас есть в интернете именно в этой среде. Понятно, что ваши аккаунты будут защищены через API ключи. Э, вывод делать нельзя. Это будет только для вашего анализа. Вы можете видеть только, только э, ну как свои там депозиты, все что с этим связано. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь готовится для нас с вами просто наишикарнейший сервис. А теперь, наверное, чтобы не быть голословным, я бы, наверное, с удовольствием показал... Все-таки те каналы, которые мы… Вот сейчас я вам три покажу. А, то есть три профитных, а, короче, из тех каналов, которые есть, мы сейчас вот три для вас протестировали. Например, первый, который мы тестировали с 3 января по 16 марта, да, вот этот канал, канал 1, назовем, здесь назван, да, вот, как вы здесь видите, канал 1, показал 374% роста в биткоинах. Обратите внимание, это не когда вы даете биткоины, а вам считают в процентах, в долларах, а это когда вы биткоинами получаете увеличение депозита, да, или уменьшение, в зависимости от того, какой вы себе канал выбрали. Ну, логично было бы выбирать те каналы, где аналитики говорит, что здесь круто. В общем, у нас здесь, получается, было а, за вот эти два с половиной месяца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 19, двадцать, семнадцать, два, тридцать, четыре, семь. Вот здесь 32 сигнала. Из них какая-то часть ушла в плюс, какая-то ушла в минус. Если обратите внимание, они далеко в минус не уходят, потому что сервис устанавливает для вас стоп лосы Если какой-то сигнал прошел, и он идет не в, не в рынок, то есть не в тот сигнал, в который вы вошли, то он его просто тупо закрывает в маленький минус, например, минус 4 или минус 5%. А сигналы, которые идут по рынку, он их отрабатывает до последнего, и тем самым он вытягивает вот эти вот минусы. То есть вот на этом канале вы можете видеть 374% шло за 2,5 месяца в битв. То есть, если вы начали с одного биткоина, как вот на этом графике вы видите, то через 2,5 месяца у вас могло быть около 4,5 ну, биткоина. Давайте посмотрим второй канал, канал 2. Этот канал мы тестируем с 1 февраля по 16 марта. Здесь у нас получается рост 414%. Еще раз, смотрите, с 1 февраля по 16 марта, это уже 1,5 месяца, 414 процентов биткоинах. То есть мы зашли с одним биткоином сюда, а торги прошли на 7 биткоинов за полтора месяца. Здесь всего лишь два негативных сигнала было, поэтому такой большой процент. Ну и, конечно, вот этот виповый канал, он нас реально просто самих даже удивил. Смотрите, здесь 21 марта по 24 апреля, но ну, еще надо учитывать, что это все-таки уже трендовый месяц, когда уже более-менее крейпта начала отрастать. Тем не менее, с одного биткоина он выторгал на 11, почти на 11 биткоинов. Не было ни одного минусового сигнала. Это то, что есть на рынке, но вопрос лишь в том, а знаем ли мы где это есть. Так вот в тот момент, как появится этот сервис, у нас с вами появится возможность с этим сервисом хорошо, даже очень хорошо работать и взаимодействовать. Более того, на этом сервисе еще и не просто зарабатывать на своем портфеле, но и зарабатывать рекомендую этот сервис. Сервис этот оплачивается ежемесячно. Соответственно, если у вас появился клиент, который ежемесячно оплачивается, у вас ежемесячно будут падать вознаграждения. И через участников сообщества люди будут получать. У нас сейчас новая акция. Всех, у кого до 15 мая будет приобретен Basic+, плюс, ну Basic плюс по, по деньгам это что-то около 120 долларов, то у них будет на 3 месяца включен этот сервис. Еще раз: до 15 мая, все, кто включит. Език плюс себе на три месяца вам будет этот сервис включен free. После этого лишь начнется абонентская плата, если вам это будет интересно. Но я думаю по этим процентовкам, которые я вам показал, и по этой всей красоте, которую вы, и удобству, которые вы сможете обращаться своими депозитами, я думаю вам это должно крайне понравиться. А вот все, кто VIP, да, то есть все, кто vip участники сообщества, четвертый уровень доступа, то до конца мая действует акция, то есть вы 6 месяцев сможете пользоваться этот сервис без оплаты, то есть только для VIP-участников и только те, кто успеет до конца мая. И еще раз, сейчас хочу сказать, что точно вам: это точные данные. Все, кто до конца мая не успеет приобрести, будет ежемесячная оплата. То есть это понятно уже. Конечно, она будет со скидкой, так как вы участник сообщества стали, да, но не будет 6 месяцев free. Поэтому используйте эту возможность. У нас разгон еще на целый месяц, а для Basic плюсов на 15 дней будет исключено на на три месяца. Вот. Со своей стороны я сейчас проговорил все, что я хотел